А зачем им паспорт в школе? Потому что сейчас они даже контрольные работы пишут. Им нужен СНИЛС и, и паспорт. Чего? Вот я, я тебе говорю. Паспорт Российской Федерации абсолютно не соответствует законодательству РФ по оформлению паспорта. Как минимум 21 нарушение. Но при этом он полностью соответствует понятию «вексель». И вот вспомнила тебя. То есть я увидела на себе. Там что, сказки, что ли, рассказываю? У меня ребенок научился писать без оборота на меня. бай. Она просто офигела. Что такое паспорт? Имеет все признаки векселя. Это долговая расписка. Деньги – это вексель. Паспорт – это вексель. Свидетельство о рождении – это вексель. Ключевое слово – долг. Почему они у нас у всех поднимали все права и свободы? Кто такой раб вообще? Накладывает долг на весь род. Вот такую бумажку под названием «паспорт выдан». И, и напишу, что ты именно мне должен. И все. Так они весь мир э, превратили в рабов. Почему такая колоссальная реакция? Сразу отвечают. Мгновенно. А принадлежит им на каком основании? Да на основании долгов. У них есть только вот эти долговые расписки. Холоп, раб, должник это одно и то же. Ни хрена себе. Холоп на меня. Долги. Это чипень просто мирового масштаба. Реакция мгновенная. Поэтому они все это боятся. Не то, что должностных лиц снимают. Целые отделы э, расформировывают под увольнение. Эти должны. Долги на меня не возвращают. Не говорю, без оборота на меня. Как к должнику относятся? Да никак. Ты мне должен и все и заткнись. Мелко, но написано. Место рождения получается паспорта. Паспорт родился. То перевод получишь. Долговая расписка. Они должника из него хотят сделать. Они даже новорожденному уже хотят снился и выдавать. А потом что будут? Каждый сперматозоид регистрирует А как это сделать? Будут чипы встраивать. По некоторой информации мы уже так живем. Сына встраивает для чипы. чипы. Или ты увольняешься, или ты ставишь прививку. Она в ДНК. На весь твой рот они это все регистрируют, а потом принадлежит нам отчисляйте пеню пожизненно. Либо ты раб, либо вон туда у тебя не будет выбора. Конечная цель для того, чтобы всем живить чип. А в каком виде этот чип будет, они не сказали, есть о чем подумать. Привет. Алло Антон, привет! Привет! Можешь поговорить пару минуточек по поводу паспорта? Слушай. Я, в принципе, уже написала, что мне нужно получить паспорт ребенку в 14 лет. Ты мне сказала, позвони мне завтра. Угу. В чем вопрос тогда? Это... Трудности? Ну, трудности в том, что они э, не выдают его, э, этот паспорт, как, э, как живому человеку. То есть у них идет все по сценарию, как обычно они выдают и все. Поэтому я и хотела спросить, есть ли у тебя информация, как его получить правильно? Именно, может быть, форму заполнить правильно? Просто этой информацию я чуть нигде не могу найти. Ну, как нигде? Я не знаю, как правильно. Я показываю разные варианты решать э, самим. Ну, вот именно в четырнадцать лет первый, э, первый паспорт. Как получить по, э, по, по, по утере, как бы, это один вопрос. А именно вот когда первый раз ребенок приходит получать паспорт, э, они там надавливают на него, и даже ничего родителям не дают сказать. В смысле не дают? Ну, говорят, что, типа, ребенок самостоятельный, пусть пишет сам, пусть заполняет все сам, как бы вы стоите и молчите. Чушь, пока он не получил эту бумажку, он не самостоятельный, По закону Ну, вот мужа. я про это и говорю. Поэтому я и говорю, где тогда мне посмотреть? У тебя есть на канале, например? Я вот не нашла, я пересмотрела практически все ролики, Чего я найти, не могу да. найти. Чего найти? найти? Найти информацию, как правильно ребенку получить вот этот паспорт. Да, я ж тебе говорю, я не знаю, как правильно. Нету правильного а, варианта. Есть разные варианты. Кто-то э, да. ставит роспись, кто-то не ставит, кто-то черный, кто-то фиолетовый, кто-то э, заполняет форму 1П, кто-то не заполняет, кто-то вообще не расписывается. И т.д., и т.п. Там вариантов множество. Угу. Ну, в общем, пробовать. Ну, что значит пробовать? Ты что, хочешь 500 раз эту бумажку получить? Так Нет. Нет, конечно. Я поэтому мы еще туда и не ходили, поэтому я прежде чем идти туда, я максимально информацию получаю от всех от всего. Ну неужели? А ты видео, не видела, да, много народу мне рассказывало. Даже вот в прямых эфирах это и, и показывали, и рассказывали, чего они пишут в это. И в комментариях ну, под я, видео пишут. я в комментарии, может, не все прочитала, конечно. А. Ну ясно. Ладно тогда, поняла. Буду дальше изучать. Ладно тогда. Смотри, Давай, главные спасибо. моменты, mm -hmm. насколько я помню, как народ говорит. Ключевые фразы, самые главные. Без оборота на меня, сохраняя за собой все права, в том числе имущественные. Mm -hmm. Ну, это где 18 пункт, да? Ну, когда вот, один, кстати, этот, паспорт под принуждением, посмотри. Вот там женщина рассказывает, как она... А, нет. Ну, no, на твоем канале, да, я видела, когда она получила <с паспорт, но не посмотрела продолжение... Mm -hmm. Подожди, не это не не пулемет не пулемет Дай вспомню, как какое как видео называется. Женщины какой-то разговаривал Она сказала, сохраняя за собой все права. то ли я снимал об этом видео? Ту ли? Не снимал. <laughs> я уже не помню. Да я, я поняла. У тебя есть много. Я я видела это видео. Я поняла. Я все Почитаю комментарии там вот написали. Так, что еще они там пишут? Кто-то ставит. Сейчас подожди, соображу. Mm -hmm. Ну, вообще там нужно очень много чего прописывать, понимаешь? Там и без акцепта, без оборота на меня, без ущерба. Там mm -hmm. кто-то ЮСЦ пишет. Иду я не советую ЮСЦ писать. Потом... Не советую? Нет, а зачем ссылаться на, на какие-то законы, это, которых ты... Mm -hmm. э, смысл он, тебе не ясен. Надо просто использовать ключевые фразы. Которые не, ссылают, не отсылают к другим законам. Угу. Кто-то фиолетовый ручкой да, прочерк да, ставит. Да, там, понимаешь, две стадии. Да, две, а, форма 1 п сначала. Вот да, там, да. Там, там три или четыре строчки. Там много чего можно написать, если мелким шрифтом писать. Ты прям напиши процедуру, это, распиши по пункту, чтобы у тебя инструкция была перед глазами, своя собственная. Угу. Первая там. А, угу. Перед входом да, включить аудио и видео. Второе. И т.д. и т.п. И там п, п, все, все этапы продумай прям досконально. И когда будешь идти, у тебя прям эта инструкция перед собой, перед глазами, и ты прям ручкой там первый пункт сделал, вычеркнул. Все. Угу. Ну, например, многие забывают форму 1п с фоткать и это. Ну, да, это я помню. Помнят то все? Все помнят. Ну, понятно. А не аудио, не видео ни у кого нет. Даже фото нет, что вы что это говорите, я же сам иногда все что-то забываю, прям продумываю досконально все в голове, а, mm -hmm. иду, а что-ничего не дозабуду, какой-нибудь пунктик, поэтому вот я говорю на бумажке. Ну да, у меня уже, конечно, есть информация, но я уже это, меня уже трясет, честно говоря, надо уже просто пойти, потому что ни, ничего не дают сделать без паспорта. А что тебя трясет, от чего? Ну, потому что я насмотрелась, как они это все получают. Даже некоторые полицию вызывают, что как бы там начинают придумывать без акцепта, что вот тут красной пастой написали, красной ручкой. Я понимаю, что как бы может быть по-всякому развернуться наш поход туда. Поэтому из-за этого переживала. А смотри, как ты будешь разговаривать. Ну да. Ну, ну для меня эта тема впервые, как бы я сейчас только-только начала правильно подписывать свои всякие бумажки. Вот у нас недавно случай был, ребенка забрали, короче, позвонили с полиции, сказали, забирайте своего ребенка, 14 лет. В принципе, он ничего такого не сделал, как я потом выяснила. Но ребята гуляли, замерзли, зашли в подъезд погреться, был открыт чердак. Они зашли на чердак и тут же вызвали соседей полицию. Полиция быстренько приехала, а они уже сели в подъезд, они как бы выглянули туда и сидят дальше греется. Ну, и тут же всех приняли, в общем, начали там протоколы составлять. Мне ребенок тут же звонит. Я говорю, так, никуда не едь, говорю, я сейчас быстро приеду. Ну, начинаю приезжать. И я первый раз столкнулась вот с этими протоколами. И вот вспомнила тебя, всех вот этих вот, да, кого я смотрела, слушала. И, и попыталась правильно заполнить э, вот эти все протокольные вещи. И я офигела, как, какая реакция была у сотрудницы. Она была в погонах, ну, какая-то там тетка какую-то должность занимает, и я вот это пишу без ущерба, без оборота. Я говорю, поворачиваю на, на оборотную на страницу, начинаю, ну, как бы зачеркнуть, и она у меня вырывает, что вы делаете, не трогайте. Я говорю, почему все за меня написали? Я, говорю, я сама все напишу. Ну, то есть я увидела на себе, как работает эта вся система, и что мальчишки молодые, которые полицейские, они просто вот, ну, доставили, они ничего не понимают, а она-то в теме. И я вот первый раз на себе... Дали. Алло, это что-то мне на на, на на этом телефоне. Ну так вот, я, ну, это... я на чем остановилась там, что-то там услышал последнее. Подожди, дай мне вопрос, ты научись это, паузы делать, чтобы я успевал вопросы задавать по ходу. А то ты включила этот... Э... Онлайн режим, я поняла. Да какой онлайн? У тебя не онлайн, это у тебя этот пулемет Гатлинга завелся и не останавливается. Где и когда это было? Это вот недавно было, может быть, недели две назад. Mm. Ну, а здесь, в Суркуте у нас. Да подожди, а что ты удивилась-то? Я тебе что, я вам что, сказки что-ли рассказываю? Ты же видела все мои видео. Я видела. Я про то, что когда это касается конкретно тебя и твоей жизни, понимаешь, вот, вот здесь ты поня понятно, что ты и забудешь все, и начинаешь переживать. Но я говорю, что я увидела, как это работает, потому что я попыталась, я в принципе и сделала и сфотографировала, хотя она мне не разрешала ни черкать, ни писать, ни... У меня ребенок научился писать вот это вот без оборота на меня, вот это вот F-by, вот это вот все. И они, она просто офигела, и она говорит, не надо больше мне ничего писать, психанула вот так вот. Как, где это было? Отдел полиции какой? Третий, по-моему, они сказали. По-моему, третий. Я сфотографировала, конечно, но... Твой. Это все. Стой. То mm -hmm. Ты куда ездила? Вы где находились? Вы протокол где нас составляли? Это на месте было, прямо в подъезде, где вызывали полицию соседи. У тебя, у тебя копию это, Получила в письменном виде? Нет. Сфоткала? Я расписку сфотографировала, которую я полиции написала. Меня. То я забираю, ну, ребенка. стой, стой. Я про расписку не спрашивал. Внимательно слушай вопрос. Ты сфоткала протокол. Нет, протокол не сфоткала. Фамилию вспомни этой женщины? Я, блин, не, не помню. Ну надо посмотреть, может быть, я в этом в расписке там что-то указано. В документах должна быть где-то ее фамилия. В протоколе она точно была. В протоколе, да. А почему ты не истребовал э, копию протокола? Ну потому что это все на коленках в подъезде писалось. Как И я, конечно. Какая mm -hmm. разница, сфоткать и, и, и вообще даже фоткать не надо, а это копию выдать? Ну, это был первый раз мой такой, поэтому, конечно, я не все oh. сделала правильно, учусь. Стой, ты сейчас это, свои эмоции оставь, знаешь, вон это, в долгий ящик отложи. Я тебя сейчас не гноблю и не, не виню ни в чем. Я тебе даю опыт, я тебе задаю вопросы, которые ты должна в следующий раз сама себе задать. Мотай, как говорится, на ус и направь и свое лучшее внимание на будущее, на будущую ситуацию. Как действовать в дальнейшем? Не надо ни себя, ни меня, там, ни кого-то еще, ни сына, это, ни ее, там, никого набить и это, не переживать за прошлое. Наоборот, направь свое лучшее внимание в будущее, как действовать в дальнейшем. Обязательно всегда нужно копию требовать, именно в письменном виде они обязаны предоставить, в крайнем случае сфоткать. В крайнем случае себе на бумажку выписать номер протокола и фамилию, кто расписался. Ясно? Да, ясно. Так, как она выглядела? Молодая, старая. Молодая, красивая, длинные волосы, русые, прям такая, невысокого роста. Так, сейчас я ее назову Дарья, а вот фамилия не помню. Но на видео она мне есть, я тебе могу прискладывать. Но если я узнаю. Но она правда там, а нет, она не... один раз без маски приехала, маленькая такая, да? Да, она маленькая такая, прям ну, ну, молодая. Все, все, точно знаю ее. Короче, я когда в приют приезжал, она тоже приезжала, знаю ее. Так, mm -hmm. вот ты можешь это прийти и сказать, мне в отдел полиции номер три, mm -hmm. на это прям заранее написать за это заявление. Ты можешь, во-первых, пожалуйста, в прокуратуру на нее, что она не предоставила копию. Во-вторых, написать... Да. Во написать в отдел полиции, что я хочу ознакомиться с материалами дела и что мне предоставили копию протокола. И то же самое, то же самое жалоба это, на имя Кондрашова, начальника отдела полиции, на эту ударю. И когда ты напишешь в разделение на ознакомление с материалом дела, через три дня просто приходишь в отдел полиции, Трясешь этой бумажкой, что вот тогда-то отправляла там или почтой, или через интернет-приемную, или им лично сходила, под штемпель отдала. Вот, uh -huh. Через три дня приходишь, трясешься этой бумажкой и говоришь, я хочу ознакомиться с материалом дела, ознакомлюйте. Не ознакомите, составлю акт об отказе в ознакомлении с материалом дела. И это так пойдет колокольцево и в МВД, и, Красно... и, этот, и в прокуратуру. Ясно? Схема действия. Mm -hmm. Так, что еще? Расскажи мне, почему, почему э, ты, ты вот хочешь э, своему ребенку, чтобы он получил паспорт. Во-первых, он недееспособный, решение за него ты принимаешь. По закону МРФ он, он недееспособный, он не может сам принять решение. А ты, ты его опекун, и ты можешь это решить за него. Почему, вот я тебя спрашиваю, почему ты хочешь получить паспорт за него? Так я не хочу получить паспорт. Ну, Просто почему? давление ну, идет Это везде. Ясно. Это ясно. Это я... Ну, я неправильно задал. Это ясно, что да. ты не хочешь? Причины, по которым тебя заставляют. Кто заставляет? Когда? Где? В чем? Потому что они говорят, что ребенку исполнится 14 лет, и он обязан получить паспорт. И все. Они никто ничего больше не объясняют. Билеты нам не продают. Хотя у меня есть даже загранпаспорт, который может удостоверить личность. Но нам сказали, нам нужен паспорт Российской Федерации, ему 14 лет. И я уже устала письменно. Я говорю, объясните письменно, дайте мне на, на что вы ссылаетесь, что он обязан получить. Но они говорят, что обязан в 14 лет получить ребенок паспорт. Стой. Я тебе конкретный вопрос задал. Кто, где, когда? Ты мне начинаешь говорить, в общем, все они, они, они, они. Ну, О! конечно. В школе, например, классные руководители, ее напрягает директор. Директора не знаю, кто напрягает. А зачем им паспорт в школе? А, потому что сейчас они даже контрольные работы пишут. Им нужен СНИЛС и, и паспорт. Вот это вот бред, конечно. Чего? Вот, я, я тебе говорю. Ты не в курсе еще? Я же тут родительский комитет, я тут воюю с ними еще и там. Поэтому у меня вообще войнушки везде. Да. А вот, сейчас? А вот, а вот mm -hmm. плохо что у тебя войнушки. У тебя должны быть уроки везде. Ну я так образно сказала, что войнушки. А что я, конечно, учусь. Стой, стой. Каждое слово имеет значение. Ты мало то, что сказала, так. Ты, чтобы сказать это слово, ты сначала подумала так. А прежде чем подумать так? У тебя такое ощущение возникло, что ты с ними воюешь. То есть ты у тебя в душе идет война, где-то там, в каком-то месте. Вот у тебя сейчас оттуда пришли ощущения, что идет война, потом ты сформулировал, у тебя возникла мысль, что идет война, а потом ты сказала, идет война. Подумай об этом на досуе. Каждый пол имеет значение. Надо фильтровать свои мысли, чтобы такие ощущения не возникали. Так, подожди. Так, и что? Что, контрольное Контрольная по паспорту? У них есть контрольные там ВПР всякие да восьмой класс девятый и им нужно отправлять сведения с НИЛ и паспортные данные вот такая вот вот такой маразм на школах сейчас происходит и не только в нашей везде во всех и потом тут... он у меня спортсмен стой стой ты понимаешь mm -hmm. вот ты посмотрела мои видео ты понимаешь зачем им эти данные я понимаю зачем зачем так они бегом хотят э, еще одного человечка сделать неживым и пользоваться всеми его ресурсами и благами. Я же понимаю прекрасно. Нет, неправильно понимаешь. Неправильно? Нет. Еще мысли, идеи. Записать неживые? <связывая> ну, как, как, как вариант, конечно, в том числе, да. Еще варианты? Ну... Не знаю больше вариантов, пока это у меня такие глобальные два варианта. Есть одно простое слово. Что такое паспорт? Ну, порт как-то он там расшифровывается. Короче, мучить я не буду и себя тоже. Да, не мучай. Вот, я, я, это, я слышу, ты мучаешься, но это, я, мне просто нужно выяснить, хорошо ли ты смотрела мои видео. Потому что если ты хотя бы это, там, ну, последний на тему там Посмотрела? Ты бы уяснил, что паспорт имеет все признаки Векселя? А, ну, конечно, видела, да. Это, Вексель. это долговая расписка. Так, ты мне скажи, это, ты мне дашь в конце разговора разрешение на размещение для всех, с учетом вырезания всех имен, фамилий и, и т.д. Вот, а мы сейчас толком-то ничего такого не обсуждали. Ну, в самом начале ты сказала, как тебя зовут, и, и это и какая фамилия. А, ну вырезать. ну вот это не надо, да? Ну конечно, я тебе вот сказать, это ну, угу. я все сделаю анонимно Я, я тебе в целом про, про весь разговор спрашиваю, можно разместить? Да можно Вот, тогда я тебе это, поясню очень много информации, которую еще никто не слышал Ну по крайней мере я ни от кого не слышал эту информацию А мне очень много информации скидывают Давай по порядку, что такое паспорт? Алло ты меня спрашиваешь? Нет, ты, ты же сказал, не будешь меня мучить. Вексель? Я поняла. А, ну вот, я же тебе сказал, что вексель. Ты даже сейчас не можешь сказать, что это вексель. Вексель, вексель, да, цельная... да это, конечно, вексель. Ну вот, а раз это вексель, а что такое вексель? Это, ну, элементарно, вот у меня понемножку складывается пазл. Вексель – это, по сути, долговая расписка, только это, такая, э, с множеством дополнительных параметров. Что такое долговая расписка? Это вот когда, ну, элементарно возьмем, берешь любую, э, вот один человек занял у другого и пишет ему расписку. Я такой-то, такой-то, обязуюсь такой-то, такой-то срок вернуть такую-то сумму. Все, дата, роспись. И когда он эту расписку отдает другому человеку, он, получается, становится его должником. И тот на основании вот этой вот расписки может там это, от него требовать определенную сумму к определенному сроку. Вот. А вексель, ну, он там имеет дополнительные параметры, это нужно, это вот вексельное право поизучать. Мы вот его сейчас изучаем, и чем больше мы его изучаем, тем больше мы приходим к выводу, что вообще нету никаких ценных бумаг, кроме векселей. То есть деньги это вексель, паспорт это вексель, свидетельство о рождении это вексель. Все, все, все является векселями, то есть долговыми расписками. Ключевое слово ⁇ долг. Uh -huh. Соответственно, я, меня вот раньше это, мы, все этот вопрос мучал. Почему у одних паспорта каслоком указаны? а у других с большой буквы, а потом маленькими. Ну, то есть вот этот статус, в деминутия, это mm -hmm. максимально ограничение в правах и свободах, и э, этот, медиум, э, э, деминутия. А у те... меня как раз такой паспорт. Какой? А помнишь, ты смотрел еще, говоришь, ой, я первый раз так увижу, когда первые заглавные буквы, а все остальное маленькими. И, печа... и печат... напечатано, напечатаны, да? Да. Вот, напечат... и вот именно напечатано я да впервые тогда видел. Угу, mm -hmm, да. Так, а я видел именно то, что рукописно написано с большой, а потом маленький. А, так вот, ключ... и еще меня а, мучил вопрос, почему они у нас у всех это поднимали все права и свободы. То есть приходишь в так называемый суд, а там к тебе относятся как к вещи натуральной. Как будто ты в это, ну как тебе сказать. Как будто они тебя из кармана достали и, и, начи, и начинаешь сморкаться туда, как платок, понимаешь? Uh -huh. Ну, вообще, беспардонное вообще никакое отношение. Ни, даже, да, даже ничего элементарного человеческого нету А когда я начал изучать вексное право, до меня дошло, что как раз вот этот э, статус э, капслоком, когда написано в паспорте, он гласит о том, что, как тебе сказать, ну не знаю как, Данный человек, он по сути, вот по римскому праву, он ограничен в правах и свободах по максимуму. Так раньше писали рабов, учет вели, чтобы все сразу видели, что это раб. У него не прав, ничего нету. Кто такой раб вообще? Нужно разобраться. Вот Когда кто-то кому-то раньше должен был, любой должник, если он вот по этому векселю не смог вернуть денежку, определенный долг отдать, то некоторые так и говорили, ну все, ты поступаешь в мое раз, пока не это не возместишь долги. Слышал о таком? Uh -huh. Им что нужно? Ну вот этой элите, которая наверху сидит. Им нужен доступ ко всему и при этом, чтобы им еще все должны были. И они реализовали такую схему. Через вот эти все бумажки, кредиты, займы и т.д. и т.п. И, и вот эти паспорта в том числе. То есть я предполагаю, те, у кого написано в паспортах обслугам большими буквами они, либо их родственники либо их предки когда-либо, где-либо не смогли отдать долги или обанкротились, или еще как-то ну в общем, что-то какой-то за ними должок и на основании этого они накладывают долг на весь род вот там пришел мужик к барину, говорит, я хочу на тебя работать это. говорит, хорошо это, а, или дай, дай мне займы он, он, он ему дает Займи там 100 рублей, говорит, послезавтра верни. Послезавтра мужик приходит, говорит, у меня нет. А, ну нет, тогда ты и вся твоя семья будешь на меня это работать. А, а чтоб другие тебя не взяли это в рабство, я, я тебе вот такую бумажку под названием паспорт выдам. И, и напишу, что ты именно мне должен. И все. Схема ясна примерно? Да, конечно, да. Ужас. Ужас. И вот примерно э, так они весь мир превратили в рабов. Все им должны, потому что у всех есть паспорт, все являются mm -hmm. холопами, ни одного вольного нету, кроме, кто там у нас без паспорта сквозь границы ездит и без прав водительских. А кто там у нас ездит? Не знаю. Ха -ха, много кто? Много кто? Елизавета вот конкретно. Много кто да. ходит? Да. И к ним вот. другое отношение. Совершенно другое. Да. Потому что за ними нет долгов. И вот когда вот сейчас народ начинает тестировать вексельное право и отправлять им векселя о том, что они должны, то есть пытаются перевести на них и вот эти, и протокола, и векселя, и кредитные договора, то есть по всячески тестируют. И говорят, колоссальная реакция. Максимум, он Игорь из Москвы говорит, максимум 4 дня у них на ответ по, этому, по морскому праву на протест. Угу. Я видела. Вот, и когда, почему такая колоссальная реакция? Сразу отвечают, мгновенно. Потому что, для, понимаешь, вот есть два боярина. Ну, допустим, у нас в стране два, два боярина. Вот, вот реально, я предполагаю, что их очень мало, вот таких вольных, свободных людей, за которыми нет долгов, но которые при этом колоссально богаты. То есть им все принадлежит. А принадлежит им на каком основании? Да на основании долгов все им должны и им даже владеть ничем не надо. У них э, есть на руках какие-то расписки, э, бумаги, векселя о том, что все им должны. Понимаешь? Да. И, а они на самом деле вольны, и у них нету ничего, ни документов, ни бумаг. У них есть только вот эти долговые расписки, что все им должны. И, допустим, они всю страну поделили там, там пополам. А, и, и у одного 50% холопов, а у другого там, ну, допустим, там 40-60, неважно. ну, короче, какая-то часть. Кто такой холоп? Тот, тот кто должен. Должники, короче. Угу. Холоп, правда, должник, это одно и то же. Вот. И получается, допустим, какой-то из холопов одного боярина предъявляет претензии через вексель другому холопу другого боярина. Угу. И пишет вот такой вот вексель, что а, платить приказу это куда-нибудь в администрацию отправляет и напрягает администрацию, что типа в, в, это, там, сами оплатите и все такое. Как только они это видят, они докладывают наверх о таких обстоятельствах. Это все доходит до боярина, и он просто в шоке. Ни хрена себе, холоп, решил на меня долги, это, это ЧП, это просто мирового масштаба, понимаешь? Он из него решил сделать должника. Реакция мгновенная, поэтому они все это боятся, поэтому такая реакция. Целые, понимаешь, целые отделы. Ну у меня есть информация, я не буду ее разглашать. Не то, что должностных лиц снимают, целые отделы это э, расформировывают из-за таких вот э, иногда бывают косяки со стороны системы, что проглядели, не не доконтролировали, отправили наверх. Mm -hmm. И там не то, что одно, одно должностное, там целые отделы вы поэтому под увольнение. Понимаешь, что происходит? Да, да, к сожалению, понимаю. Да не к сожалению. А что, что к сожалению? Радует? Ну, к счастью понимаю, конечно, но к сожалению, что это все происходит. А что к сожалению? Как есть, так есть. Что сожалеть? Вот такие дела творятся в мире. И мало кто соображает. Ну, уже, слава богу, начали соображать, шевелиться, узнавать что-то, общаться, объединяться как-то, что радует. Поэтому везде, где приходишь, нужно говорить и писать. Вот последнее видео про, это, про паспорт, там мы разговаривали с человеком, Кирилл, по-моему, зовут. Вот он вычитал, что еще в 29-м году, или в 27 я не помню, постановление пленума ТК СССР вышло, и там прописана эта фраза, без оборота на меня. То есть я вам ничего не должен. Эта фраза означает, я вам ничего не должен, я не ваш должник. Эти долги на меня не возвращаются. Поняла, записала. Поэтому, когда я эту фразу произношу, полнейший тиш... вот я был в это, вчера и позавчера в так называемом суде, когда эту фразу произнес при секретаре, то есть я показываю эту бумажку под названием «Паспорт» и говорю «Без оборота на меня». Я прям слышал, как выключился звук у Бурлузского в черной мантии». Угу. Он в курсе, что это такое. И вот именно поэтому они над всех считают должниками, ну как, как к должнику относится? Да никак. Ты мне должен, и все, и да. А когда человек встает и говорит, ни хрена подобного, я свою воли на это не давал, я вольный, свободный, честный, добросовестный, и делаю все по совести, и никогда никого не обманывал, и никогда никому э, эти э, не это, все, все долги вернул, у кого занимал, и никому ничего не должен, у них возникает коллизия. Отсюда понятие генеральный распорядитель. Когда ты берешь на себя это, вот это, это говоришь, что я вступаю в должность генерального распорядителя, это получается ген... почему что такое вообще генер... Я не мог понять, почему генеральный распорядитель и как он, какое он отношение имеет к... даже к фирме? А потом я это вот сейчас вот пошли эти рекламы, рекламы вот часто начало попадаться вот этот вот банкротство, банкротство. А потом я вспомнил, что при банкротстве там это, при ликвидации, при банкротстве там назначается управляющий ликвидации. И получается, генеральный распорядитель ⁇ это тот, кто отвечает за, за все долги. Он имеет право решать, что делать с долгами. И когда ты заявляешь, что ты берешь всю ответственность на себя за, за эту персону, за все эти долги, то они, по их же канонам они не имеют права что-то там как-то это претендовать на эти долги. И, соответственно, ты сам на себя берешь всю ответственность за эти долги и сам отвечаешь перед родом, перед Творцом, короче, перед всеми. И тогда у них все, у них коллизия начинается. Они теряют свои права требовать. Только они это все, понимаешь, вот все, это вот так получается по логике, но они это все скрывают. Никто об этом не говорит ничего. Ясно? Ясно. А что замолчала? Давай вопросы. Что, что, ты тебя слушаю. А? Ты же сказал, не, не Таратор, я слушаю. Я записываю себе тут шпаргалку. О, наконец ну что записывать? Я сейчас видео буду монтировать на эту тему. Ну не сейчас, я не знаю, Мне еще 5 или 6 видео в очереди. Но информация важная, и я вот, это, вот эти вот мысли у тебя у себя все коплю, коплю, то есть определенные выводы делаю. И вот такая картинка угу. нарисовывается, что весь мир, вот я это, вот вспомни этот, внешний долг США 17 триллионов. Угу. А вот перед тем самым сувереном, который всю страну поимел, получается, и через вот эти бумажки, доллары, там акции, векселя и все остальное, и по сути владеет этой страной, этой корпорацией. Да уж. Поэтому все, кто имеет паспорта, даже если у него там прописано с большой, а потом с маленькой буквы, это все равно долговая расписка. Да. Просто статусом поменьше. Немножко должен. А вот ты слышал когда-нибудь, как нужно так делать или указать, чтобы они написали именно вот так, например, фамилию, имя, отчество с большой буквы, остальное с маленькой? Народ так и пишет, там это когда идет, паспорт получает, пишет заявление mm -hmm. согласно таким-то каким-то нормам, там, на 2-3 Там же двадцать нарушение, как минимум, в, в этой бумаге. Yeah. То есть, ты видишь, вот паспорт Российской Федерации абсолютно не соответствует законодательству РФ по оформлению паспорта. Как минимум 21 нарушение. Но при этом он полностью соответствует понятию вексель. Так что, что это да? полностью соответствует. Там даже вот мне сегодня мужчина позвонил, сказал, обрати внимание, вот где написано в паспорте место рождения, дальше идет такая-то подчеркивание, красная строчка поверх которой пишется там ну город какой-то или uh -huh. область так вот эта строчка подчеркивание она она это это не это не просто линия это маленькие-маленькие такие слова вот допустим где подпись стоит там э, тоже линия подчеркивания э, э, э. А я вижу да я читаю О. прям даже ничего себе то есть, то, то. линия подчеркивания, а ниже написано личная подпись крупным. А вот когда ты вот эту тонкую линию рассмотришь под, это, под лупой, или вот у меня есть этот монокуляр такой в глаз вставляется, очень мощный, вот, И там прям написано подпись, подпись, подпись, подпись, подпись, так это, то есть эта линия состоит из, из, это, из букв, в э, ряд, в которых можно прочитать там слова, подпись, подпись, подпись. Так вот, слева где вот помнишь вот эта вот роспись такая непонятная чья? Да. Закорючка, точнее. Так вот там тоже красная линия. И, и в этой линии написано подпись тоже. То есть это тоже является подписью. Это не просто закорючка, это именно подпись. И об этом написано именно вот в этой строке. Мелко, но написано. Так вот дальше возвращаясь это. Место рождения. Вот если ну, прочитать место рождения и вот эту строчку, э, линию, то там написано паспорт, место рождения получается паспорта себе. паспорт родился mm -hmm. а еще этот признак что это вексель вот машина письменный машины читаемый код внизу вот, это на, на заламинированный под фотографии там обычно пишут такие типа стрелочки направо а в самом начале написано у большинства две больших буквы английских пн если ввести в любой переводчик вот эти две буквы «ПН», то перевод получишь, долговая расписка. Там где печать? Нет, где, нет? где заламинированная страница. А -а -а. Внизу под фотографии машинописный текст. Угу. Есть у тебя там первые буквы «ПН» английский? Нет, у меня нет. А что там у тебя, белая полоса просто? Просто, да. А, ну. -ну. А, а вот если новый получишь паспорт или образцы, у людей поспрашивай, посмотри. Угу. Вот, у, многих, у большинства сейчас выдают они именно с машинописным текстом. И первые буквы идут ПН. Чего молчишь? Записываю все, все записала. Да внимание? Да. Короче, свой паспорт оставлю, а? <laughs> не отдам. Свой паспорт и не отдам, когда буду менять. Вообще, наверное, не буду менять. Так вот, зачем они, к чему я это все вел? Ты, у тебя вопрос, зачем э, от ребенка, даже при составлении контрольной работы, требует паспорт? Они должника из него хотят сделать. Да. Им, у них, понимаешь, это э, ключ, ключевой момент вот этой всей финансовой системы, которую они выстроили. Вот этот весь капитализм от слова капитал. Так вот капитал не, не терпит уменьшения. Ему всегда нужен рост. Почему у них символ-то, вот эта пирамида? Им все больше и больше и больше и больше нужно должников. Они даже новорожденным уже хотят выдавать и выдавать. Да. И, да. и автоматически регистрировать их на госуслугах. Да, да. А потом что будут? Каждый сперматозоид регистрировать? А как это сделать? Будут чипы встраивать. Будешь ходить не с двумя, а с тремя. Между ног, понимаешь? Два натуральных, а третий считается индикационные номера выдает. Я надеюсь, мы не доживем до этого времени, не дойдем, вернее. Откуда ты знаешь? По некоторой информации мы уже так живем. Не читала новости, Лон Маск, ну в курсе, да, миллиардер? да. Предложил вакцину устраивать жидкие чипы. Я что-то давно это уже слышала. Ну вот. Ой. Почему они всех хотят? Так вот у нас сегодня беда на работе. Я тоже это это просто до слез, до истерик у всех. Я вон коростами вся покрылась. Я все чешусь, вся. Ну прям, прям капельницы сейчас делаю, потому что мне на нервной почве. Но вплоть до увольнения, прям или ты увольняешься, или ты ставишь прививку. У нас сегодня столпотворение, у нас сегодня всех вахтовиков, так и, и как стадо баранов, они сначала сопротивлялись, а потом все равно смотрю, человек 100, наверное, внизу сидит, э -э, угрюмый и ждут на вакцинацию очередь. Я просто ушла с работы, отработала, но у меня вот э -э, нервная трясучка, я понимаю, что как бы либо я пойду в поля, либо, как бы, ну, вариантов мне сказали, что нет вариантов. У нас должна стопроцентная вакцинация быть, причем она добровольная. Я говорю, зачем тогда вы меня заставляете? Я не заставляю. Я тебе говорю, что тебе надо ее поставить. Класс, да? я... я просто, у меня с глаз задергался. Я говорю, вы серьезно? Это мне начальник так сказал. Ну, она, она добровольно сказала. Она говорит, я, я тебя не заставляю. Да, да, а, просто ну, тебе ну, ее надо поставить, нет, класс, да? Не, она смотри, как имела в виду, типа, я сама себя не заставляю, я добровольно тебе говорю, поставь. Да, вот это просто, такое давление идет на людей, это просто ужас. А вот смотри, пока это все на бумажках, ты можешь отказаться, ты можешь не брать, не получать, ты можешь это, жить альтернативно. Но когда вот это начинает вживлять, а это вживление, а почему температура там поднимается и все остальное, вот эта вся фигня, она встраивается в ДНК. Да. Угу. И эта ДНК распространяется на весь твой род. Угу. Это ты, вот если ты принял вот эту штуку, то ты, по сути, все свое потомство записал в должники. Ну я так предполагаю. О, это очень страстная вещь, потому что у меня родители смотрят телевизор, и у меня и мама, и папа уже поставил прививку. Мама в очереди стоит, представляешь? Поэтому это вообще больная тема для меня. И никакие мои уговоры, никакие мои там доводы не, не сделали свое дело и не отвели их от этой вакцины. Пошли. А вот теперь представь будущее. Страшно представить, Антон. Страшно просто. Поэтому я говорю эта тема я даже не хотела ее касаться, потому что я одна в поле воин. И для них сейчас загадка, почему я сейчас э, встала в позу и не получаю паспорт ребенку. Я максимально не хотела вообще получать. Они говорят, ты что, совсем? Как уже он будет жить? Он же гражданин. То есть там броня, там просто вот темный лес, к сожалению, вот это мои родители, как бы не хочется про них что-то говорить, но там просто темный лес. И поэтому получить поддержки или какой-то подсказки, как от взрослых людей, там просто бесполезно. Вот, и такие истории бывают, а, что я один. Смотри, по телевизору выступал один мужчина, и он произнес определенную фразу. Вот тоже говорили про это дело. И вот спрашивают, а зачем вообще это все? Он говорит, ну вы, вы представьте, говорит, преимущество от этого. Мы, говорит, уже можем так сделать, что... Вот, вот, вот от этого у, у людей начнутся там какие-то сверхспособности. Uh -huh. uh -huh. видела, uh -huh. видела, да? <insurred> да, вот. да, видео. Вот, послушай, что он. Я тебе перевожу, что он говорил. Он говорит, не просто сверхспособности, а допустим, вы говорите, можете английский язык там за неделю выучить или еще что-то uh -huh. там. Ну, короче, вы там. У вас появятся сверхспособности. Что он имел в виду? Перевожу. Есть такое понятие, называется авторское право, и оно неоспоримо никем, и оно намного выше, чем любые законы и т.д. и т.п. Когда ты заявляешь авторские права на что-то, то ты имеешь право на все, что было создано. Ну, допустим, ты там создала какой-то уникальный сплав металла, назвала его, зарегистрировала, авторские права есть, все. Потом ты этот металл выпускаешь на рынок. И вот многие на основании этого металла начинают что-то делать, туда-сюда, короче, и, естественно, по авторскому праву начинают отчислять какую-то денежку, mm -hmm. процентик. Вот. А здесь примерно такая же схема. Они это все регистрируют, вот это все ДНК, вот, вот, вот эти сверхспособности, которые возникают от этого ДНК. А потом, лет так через 20 или 40, они возьмут и скажут, все, что было создано, и, и, и, используя вот это ДНК и э, сверхспособности, принадлежит нам отчисляйте пеню. Пожизненно. Ну да. или отключим вас от ваших возможностей. А как можно отключить человека, у которого в ДНК это встроено? Или тюрьма, или наказание. Вот отсюда, вот, вот сюда очень хорошо встраивается теория про многочисленные тюрьмы, колонии пластиковые гробы и т.д. и т.п. Uh -huh. Либо ты раб, либо вон туда. Понимаешь, сейчас есть выбор, вот я не работаю 13 лет, я не хочу работать на систему, я тружусь постоянно, у меня, у меня я за эти 13 лет очень мало отдыхал, особенно за последние три года. А, у меня есть выбор, работать на систему. А что такое работать на систему? Ну вот, допустим, возьмем любого полицейского, он получает там тысячу, не знаю, ну там 50, допустим, 80, я не знаю, там, может 40, неважно. А коммуналка у него там приходит 5-7 тысяч. Он это все, причем коммуналка такая, ну как мы вот уже выяснили, что там протоколов общего собрания нет, просто кто-то что-то это нарисовал, и они на основании этого со всех собирают мзду. А ни суды, ни прокуратура, никто этого ничего, ну они видят, но... Не признают и все. Нет, все законно. И получается, они вот эту мзду, э, полицейский, который работает на систему, он получается там, получил какую-то часть денег большую, э, часть отдал системе, ну вот этот процент, мзда, угу. а, а остальное использует там во благо себя и семьи, но опять же, от, от всей этой суммы ему там свободных денег остается, ну не знаю, там процентов 20, наверное потому что все остальное – это налоги, коммуналка, еда и т.д. и т.п., то есть свободных денег очень мало. Но, но зато у него там есть доступ к власти, то есть он, у него есть там полномочия, и есть это определенный статус и все такое, и есть денежка. Вот. А если он уволится, то ему нужно самому, ему думать самое главное не надо, где взять, что взять, главное исполнять приказы, все. А если он уволится? То у него опять же вот это все оплата всего останется, дохода нет, думать самому надо. Ну, короче, куча проблем возникает. Но все равно есть выбор. Ты можешь работать, либо не работать на системе. А когда вот это будет то, о чем я говорил, встроенная ДНК и сверхспособности, да, они будут, но зато ты, у тебя не будет выбора. Ты будешь обязан работать на системе. Либо вот этот концлагерь, должник вот про такие чипы говорили. Почему они, это фильм вышел, не помню, 2003 или 2005 год, «Хозяева денег» называется, или «Дух, дух времени». Вот В конце там один говорит, говорит, а куда, к чему, к чему мы двигаем, вы двигаетесь то какая конечная цель? А он говорит, конечная цель для того, чтобы всем живить чип. И все будет на этом чипе, и мы будем все контролировать. В любой момент можем выключить. А если выключить чип, все человек становится хуже животного. Он птица может это, летать, кошка может ходить везде, мимо рамок, там, мимо, это, еду себе добывать в лесу. А человек ничего не сможет. Ни пройти, ни выйти, ни проехать, ни, ни передвигаться, ничего его нигде ничего никто не пустит. Более того, его задержат как нарушителя. А почему они так открыто об этом говорили еще тогда? Сколько лет-то прошло уже? Ну, они должны сказать. Должны-то должны, но они же хитро это сказали. Они сказали именно про чип, а то, что это, а в каком виде этот чип будет, они не сказали. Да. Он, не, он, не, он же ему аккуратно говорил, а тот сам себе надумал, что это будет именно вот такой вот микрочип, который, ну, видно глазами. А вот и люди не, не верят и думают, это фантастика, этого быть не может, а на самом деле все это может только... Какая фантастика? Вон Илон Маск говорит, надо, говорит, этот э -э -э жидкий чип это, внедрить. Но в 2003-м же это была вообще круглая фантастика. Никто даже не мог подумать об этом. Извини меня, 20 лет назад никто не мог подумать, что мы с тобой будем разговаривать по каким-то устройствам, которые ну, да. в 100 раз круче, чем любой спутник. Ну, такие дела. Да уж. Поэтому я делаю все возможное, чтобы, это, чтобы мы жили, чтобы у всех был выбор. Чтобы да. каждый мог сам за себя решить. Да, это самое главное. Выбор всегда есть. Есть-то есть, но когда ты сделаешь определенный... Как тебе сказать? Я хочу, чтобы выбор именно был всегда, а не так, что ты выбрал вот это, не получать, отказался, и, и тебя система все однозначно там... Да, выбор без выбора, да? Да, да, да. Я не хочу, чтобы был выбор без выбора. Я хочу, чтобы вот. выбор был всегда, везде и во всем. да. Я стараюсь не только ради себя. Мне, мне будет тяжко, даже если я вот смогу, это, сам себе оставить такой выбор. Мне будет тяжко жить в будущем, если вокруг меня будут сплошные вот такие роды. Понимаешь? Да, понимаю. Вопросы? Да все, надо переварить. Обычный вопрос можно, ну как рабочий? Да, давай. Ну у нас тоже хватает ужасов. Ну то же самое, что и. Ужас. При входе взвешивают и лбом прикладывают это к какому-то планшету, чтобы измерить температуру и правильное надевание маски. О, слушай, нет, ну у нас, знаешь, стоят, как, стоит монитор, подключенный к компьютеру, и тебе автоматически проверяют, что ты в маске, что ты не в маске, и меряют температуру. Это да. И оно автоматически уходит на сервер куда-то, а по поводу там что то что то прикладывают нет ну тетенька с градусником стоит тоже меряет два раза в день у нас приходит мерять температуру ужас конечно вот у нас так а чем меряют -то? лазером ну нет он знаешь такой электронный как бы ну не как ну как пистолет ручкой, как бы, я вижу, что они, я купила свой, я тоже, как и ты, хожу со своим градусником, и если меня совсем скручивают и говорят, без температуры никак, я его достаю. А если можно, то я говорю, я, спасибо, что вы мне предложили, я не меряю температуру, и прохожу. Сегодня была у врача, как бы, и уже они даже ко мне ну, не пристают. Я говорю, спасибо, что вы мне предложили, я не меряю температуру, и пошла. Вот так вот пикает электронный градусник Он не просто электронный У него встроен лазер, который имеет излучение вредное и для глаз, и для кожи угу. Такой же лазер может элементарно Он, он может не, не только измерить температуру Он может элементарно скрытную метку нанести да, да, да, да, я, переход там какой-то, я тоже слышала. Ну, я знаю, почему сейчас пока спокойно, потому что как только все это началось, это было год назад, у нас эти градусники как бы закупили, а потом, когда я уже услышала о том, что вот эти все э, лазери, то есть мы не закупали нового ничего, поэтому я строго за этим слежу. Поэтому пока я разрешаю им мерить на руку, Этим, хотя понимаю, что этого тоже делать не нужно. но Не нужно и нельзя этого делать. Да, и я знаю. градусник купила? Градусник, ну тоже ртутного нет. Вообще, в Сургуте я ртутного не нашла. К сожалению, у меня не осталось с моих времен. Я купила себе обычный, как бы, ну тоже электронный. Самый такой простой, недорогой электронный градусник. Почитай э, сертификацию на него. И почитаю ну, безопасную длину волны для глаз. Ну, ладно, почитаю. Ты не, не, не додумалась изучить, почитать, купила, кинула, чтобы свой носить всегда. Ну, ты шикарное решение придумала, конечно. Вот, вот, вот я, у меня решение, вот у меня в сумке всегда с собой вот этот. Он не ртутный, он этот, как он, спиртовой градусник. А, да? Да. Mm -hmm. Спиртовой градусник купи, ну, по-любому ездит. Объедь, а Зачем? Да, Ты купила это... точно такую же вот эту стрелялку, угу. совершенно не понимая, какой какая у нее длины волны этого луча. Все записала. Сейчас закажу. <связываю> Чтобы точно все <связываю> нашлось. Слушай, в Сургуте очень много и очень хорошо развита все сети аптек. Есть угу. специальные специализированные аптеки, там, ну вот на Дзержинского одна, на УВР на, на одна. Ну и еще где-то много, короче, там все, все, все есть. Ну все есть. Ты взяла электронный купил. Ну, видишь, я не могу все изучить. <laughs> Ладно, хорошо, что подсказал. Угу. Спасибо. Че, еще какие вопросы? А, какие еще вопросы? Да нет, я думаю, что я сейчас все, что я записала, я еще сейчас все это подумаю, посмотрю, распечатала все. Приказы, которые по этим по, по, по паспортам изучу еще то, что вот ты мне на что сказала, распечатала форму 1П, посмотрю, как ее еще заполнять. Поэтому информация у меня есть для размышления. Так что я тебя благодарю за разговор. Я думаю, что мне будет достаточно. Но а, когда с тебя что-то требуют там в школе или еще где-то? Основание. Назовите, назовите нормативно правовой акт, на основании которого вы действуете. Если они тебе покажут приказ там или внутреннюю инструкцию, мне, нас это не касается, оно должно быть зарегистрировано в Минюсе. Только тогда вы можете требовать исполнения от всех граждан, так называемых. Угу. Ну да, я так и говорю. Поэтому они мне сказать ничего не могут, только на словах. А если прям сильно будут настаивать, в письменном виде, пожалуйста. И послушай, по вот э, тоже женщина звонила мне и рассказывала, как она отстояла своего ребенка в школе, когда там требовали какую-то справку, а какой-то там это, ну не помню, что-то тоже вот с этим баранобесием связано. Угу. Вот она отстояла, там что-то написано «Спасение детей», видео называется, на канале. Угу. На канале Посмотрю. На канале «Сургутнадзор». Вот, посмотри, два видео. Угу. Все? Да, все, Антон. Ну вот видишь, как у тебя пулемет гадминга быстро остановился. Потому что есть о чем подумать. Ну да, главное дозированность, чтобы все хорошо легло на полочке в голове, и что потом все это применилось. Потому что когда слишком много, тогда ты кашу забываешь и все мимо. А так мне все пока это понятно? Так что посмотрим еще раз. И, а? по, и посмотри, видео называется «Ясно-понятно». У тебя? Угу. Хорошо. Потому что ты слишком часто используешь слово «понятно», не осознавая смысл этого слова. Поняла. Хорошо. я же не сказал «понятно». Поняла. Без разницы. Да? Ты не заметила, какое слово «я» использую? Нет. Напомни. Ясно. Так, ясно. Я говорю «понятно», да? Вот посмотри видео, все, все станет. Посмотрю. Я поняла хорошо. Посмотрю. Добро. Ну ладно, еще раз спасибо. Благодарство. Давай, пока. Всего хорошего.